Я предлагаю разобрать некоторые э, связи, э, ну, как женщина влияет на мужчину там, в негативном контексте и в позитивном. Понятное дело, что это некоторая модель, как предположение, то есть нельзя, как сказать, под одну ребенку, что вот это 100% так. Вот. Но мне кажется, в этом есть э, некоторый смысл. Вот. Больше, скажем так, ну, процентов 70 да, чем нет. Я сейчас зачитаю, а вы просто вот прикиньте, как оно отзывается. Если мужчина пьет, у него нет эмоциональной близости и принятия женщины. То есть он не может открыто выражать то, что у него внутри. А женщина не может это принимать. Она готова только критиковать, получать, но вот так вот послушать по душам она не может. Вот. Он пьет, чтобы хоть как-то заглушить, потому что выразить права нету этого в семье. Дальше. Если не работает, то, значит, женщина обеспечивает себя и она это демонстрирует. Она противопоставляет себя очень открыто. Я могу сама. Вот. При этом она еще неплохо так и мужчине отдает. Работать с мотивацией точно не будет. То есть она кормит, она дает секс, она обеспечивает, платит за квартиру. И вот чем больше женщина на себя грузит обязанности, тем меньше у мужчины желания работать. Потому что он говорит, слушай, я вот чем меньше делаю, тем все больше рулится как-то. Классно, я понял, как устроена эта жизнь. Я расслабляюсь, кругом все есть. Ну, то есть он, конечно, делает вывод неправильный, да который этот вывод его в конечном счете делает слабаком. А женщину в конечном счете, ну, истощает такая, такая фишка. Вот. Чтобы мужчина работал, вы должны демонстрировать, э, во-первых, более беспомощная, менее компетентная и готовы от него брать, а не сами там идти воевать, зарабатывать. Вот. Это сказать про то, что неплохо ли бы вам донести те, кто работает на кого-то, вот, что работая на кого-то, женщина поддерживает того мужчину, а мужа, не поддерживает в это время. Чтобы он понимал, чтобы у него было немножко тоже образование, а не такого отношения к женщине, как ну, к как мужчине. Типа, что, ну, мы оба работаем, наравне скинулись. Нет, пока женщина работает на чужого дядю, чужой дядя думает, как классно, что есть женщина, которая на меня работает. И в, и в это время муж не получает женского внимания, женской поддержки. Хорошо, давайте дальше. Если мужчина вам не помогает, вы не просите, значит. Это точно связь. То есть не просите, не помогает. Мысли мужчина не умеет читать. Запомните это. Отсутствует у него такой навык. Вот. Если вы молчите, он думает, все в порядке, значит, все, все стабильно, все молчат. Все окей, значит. Вот, вот это вот все мужчины так думают. Дальше. Если женщина не уважает своего мужчину, то его и другие люди не уважают. У него написано, жена меня не уважает, на лбу. И все смотрят такие, как бы, какой-то он несерьезный какой-то вот. шалтая болтая какой-то, клоун. А, то же самое можно отнести, не доверяет, недовольно. То есть у него идет бегущая строка на уровне энергетики, потому что вы в него это втюхали, свое неуважение, недоверие. Вот. Он с едой это съел. Ну, потому что вы готовили, так не уважаете, падла. Да? Он это съел, пошел на работу. От него фонит эта энергия. Все смотрят такие, что за какой-то сегодня не в форме, блин, вообще. Лучше бы не приходил. Это, это влияет. Это, это тонкие моменты, это влияет на энергию. Ну и наоборот, соответственно, если вы там уважаете, доверяете, вы в это у него вложили, он серьезный мэн как бы. Вы добавили своего веса его. Это вот и есть то, что женщина может с мужчиной сделать. Если вы считаете мужчину президентом, он таким станет. А считаете его бомжом, он тоже будет стремиться, то есть он будет стараться соответствовать. Да? Дальше. Если вы не принимаете и обесцениваете его увлечение, он будет или бухать, или играть, или сбегать из дома. То есть это способствует. То есть Если вы говорите, ой, это какая-то ерунда, это, все, первое, что он сделает, с ней про это нельзя говорить. Говорить это можно с кем-то другим. Заниматься дома я не могу же своим увлечением. Нужно, получается, с дома сваливать. То есть ряд вещей мужчина начинает делать, которые ну, нежелательны, собственно, для укрепления семьи. Будет меньше появляться, будет более закрыт. Какая бы ерунда вашего мужчину не привлекала, марки, рыбки... Не знаю, там, рыбалка, тачки. Вот. Пускай, ну, хотя бы немножко про это, ну, дайте ему возможность про это поговорить, поделиться этим. И вы возьмете энергию не с того, что он говорит, а из его, его состояния. Вот. И еще можно, когда он про это рассказывает, сразу же просить что-то у него. Потому что он уже ваш, вы уже его взяли. В это время мужчина становится щедрым, потому что вы щедры, и вы разделяете его ценности. Вы по-женски щедры в этот момент. Дальше, что еще классная штука какая? А, если вы обидчивая, он будет психованным. То есть, это вот стопудово. То есть, если вы такая вот как бы обижаетесь, он будет психовать такой. Стучать, хлопать там, кричать. То есть, он тоже будет нестабильным. Дальше, что еще, если вы в мыслях с кем-то другим зажигаете или на деле, мужчина будет жадным, потому что мужчина не хочет вкладываться в ту женщину, которая ему изменяет. Он будет чувствовать на энергетике, что она не принадлежит, а если не принадлежит, нет не к нее вкладываться. Это вот. то же самое, как вот я когда работал э, руководителем отдела продаж, я чувствовал, с какими сотрудниками я хочу. Проводить им тренинги, там, объяснять им. Я чувствую, что они хотят работать, они минимум пришли там, на полгода, на год в компанию. И те, которые пришли там, и, там, на недельку, на две, там, и свалят, потому что вот, они такие вот ну, несерьезные. Так и мужчина чувствует, если вы не с ним. В мыслях или даже в реале, если вы изменяете, точно будет жадны, будет с вот. Подтверждено на опыте клиентов, скажем так если вы его унижаете достоинство вот именно помните то что мы говорили деньги статус половой член он будет хотеть проявлять к вам физическое насилие то есть вот есть вещи табу про которые нельзя говорить мужчине сравнивать его его финансы его сексуальный скажем так потенциал вот. -хо -хо -хо. потому что этот мужчина, ну, может ударить, да, или шмотануть как-то там, потому что в этот момент он не, контр... большинство мужчин себя не контролирует, скажем так. Вот. вот основные моменты, которые ну, хотелось озвучить.